Также перед началом видеоролика хочу сказать то, что стоимость сведения в ноябре упала с 500 рублей до 300 рублей. Все ссылочки в описании, пишите мне в телеграм-канал, подписывайтесь на канал, где есть интересные пресеты. Всем спасибо. Переходим к ролику. Здарова, чупики. Сегодня хочу дать вам пару советов по записи вокала. Так как в последнее время часто сталкиваюсь с этой проблемой. Люди пишут, спрашивают, не знают, как правильно записать вокал, что надо сделать. А, особенно в период того, как последний ролик мой залетел, и мне стало поступать э, достаточное количество сообщений. Поэтому хочу рассказать вам, как с моей точки зрения правильно записывать вокал. Да давайте переместимся в проект. Так, значит, первое, что мы делаем для записи вокала, это нам надо настроить вход. Вот мы настроили in. У нас будет... Двухголосие, да, в таком случае Поэтому, чтобы его избежать Просто скручиваем вот эту полоску И все, мы себя не слышим во время записи Кому-то, если надо, кто-то скручит Кто-то включает ее И слушает себя, меняет, лично сбивает Потому что она производится задержкой Если мне надо, то я могу напрямую В микрофон воткнуть наушники, чтобы Слушать себя без задержки Вот так вот, значит Обратно вернемся Ко мне Значит, первое, первое в нашей теме это всякие аксессуары, такие как поп-фильтр, допустим. Вот поп-фильтр, кто не знает, гасит БП, вот эти все взрывные звуки. А потом второе, это такая парлоновая накладка, она немного гасит ЗСС, ну, э, сибилянты. И третье, это вот такой вот щит. Тоже поролоновый щит, вообще в изначальной сути вот этого поролонового щита я как-то особо не вникал, но он не дает каких-то особенных преимуществ. Можно использовать уже конкретный готовый щит, в котором встроен уже и вот этот поролоновый щит, и поп-фильтр, но они конечно стоят дороже, но интересней. Также не стоит забывать про кронштейн, это очень удобный, держатель для микрофона. Потому что подобные вещи, как треноги, они очень неудобны в использовании, особенно если вы читаете рэп. Ну все, значит, с этим разобрались, обратно идем в проект. Значит, как записать, как включить наш голос, мы поняли. Следующее, что мы делаем, это убеждаемся в том, что наш звук записи примерно от минус 18 до 6 дБ. Ну, изредка он может э, прыгать до, до 6, да. Но в основном это где-то промежуток минус 12, минус 10, минус 15 дБ. Вот. Самое такое хорошее значение для записи, удобное. Это все нужно для того, чтобы голос записывался качественно. И чтобы потом в процессе компрессии мы его сильно не выжимали. И оттуда же не, выж... не выжимали из голоса всякие шумы и ненужные вещи. И также если мы сильно... Сильно громко его запишем То это тоже вызовет некие проблемы э, У людей, которые будут Работать с вами с вашим бокалом У вас в том числе На этом думаю разобрались Дальше, переходим обратно ко мне Хочу немного рассказать про дистанцию Этот термин называется Proximity эффект. Если на пиндосовском Если на нашем, то эффект близости в аудио да? с, с википедии прям скопировал Что это значит? Смотрите, я сейчас нахожусь на расстоянии ладони своей. вот Типа, либо вот так, считаете, либо вот так. Это называется, так грубо говоря, это называется sweet spot, потому что sweet spot есть э, еще в других э, отраслях. И это то расстояние, э, в котором находится баланс вот, между вот этим proximity-эффектом. Допустим, я сейчас буду приближаться, будете слушать, как меняется мой вокал. Вот я по чуть-чуть приближаюсь. Я думаю, вы слышите изменения, которые происходят И вот я прям совсем близко у микрофона Все, я начинаю отдаляться Голос По-другому начинает звучать И когда я отхожу от свитспота и дальше начинаю отдаляться Вы слышите, что меняется в моем голосе Правильно? Правильно Давайте для наглядности сейчас зайдем в проект И посмотрим это на примере аналитического эквалайзера фильтра. Вот я нахожусь сейчас на расстоянии руки да, На свитспот, грубо говоря Начинаю приближаться, я приближаюсь также вот вы можете наблюдать, как у меня повышается эффект присутствия. Если быть конкретнее, то это до 100 Гц, то есть у меня 100 Гц, и выше они прям зашкаливают. И все, я начинаю отдаляться. Все, я отдаляюсь, я уже перешел вот этот эффект светспота, все, мой голос становится тише, я становлюсь все дальше. Все. Я думаю, суть вы уловили. А, с этим закончили. Значит, поэтому я рекомендую вам записываться на расстоянии руки. Вот так вот. Либо же, если это вы преследуете какие-то художественные цели в треках, то можете их экспериментировать. Следующее, практически последнее в нашем пункте, это используйте пресеты. Вот. Так как я не являюсь... Ребером, человеком, который записывает свой голос на постоянной основе, у меня нет постоянных пресетов, но вам я советую сделать свои пресеты, использовать их для того, чтобы понимать, как ваш голос звучит в миксе, звучит в проекте в целом. В общем, это поможет вам уже дальше определиться с дальнейшим исходом этого трека. И просто, чтобы слышать свой голос четче и лучше, ну и последний пункт, это правильная запись, сейчас ä, перейдем в проект, я вам все покажу. А, вот мы собственно в проекте, это самый первый мой разбор, который был на канале, ссылочка там будет в описании, там все дела, вот как вы можете видеть, а, здесь такая Странная запись. Давайте, давайте, давайте послушаем, собственно, что здесь есть. Отключу все обработки перед тем, как будем с вами слушать. Чтобы послушать, чтобы узнать, что у нас есть в исходнике. Да? Пьяный, ротни, пахнет. Ну, в общем, лид-вокал, потом что? Мой пьяный, ротни, набитых пахнет. Точно такой же лид-вокал, но этот, именно эта дорожка используется для того, чтобы сделать вокал шире. Обычно вообще, как правильно делать, как я советую всем делать, это давайте вот отрежем ее. Вот мы сделали первый дубль, первый понравившийся нам дубль, неважно как вы записываете, одним тейком, либо частями. После чего вы делаете второй дубль с тем же текстом, с той же подачей, идентичный, единственное то, что это другой дубль. И после чего вы делаете еще третий дубль. И вот у вас получается... Три дубля, вот три дорожки с одинаковым текстом, это очень важно, это очень полезно будет, это будет очень хорошо для работы с проектом, также что здесь есть еще в проекте. Это бэки. Бэки тоже нужны для того, чтобы придать э, динамики вашей песне, для того, чтобы она звучала не так скучно. И последнее, что здесь есть. Пьяный. это их пахнет. Да, За это топим. Это тоже некоторые повторения вообще. Это уже идет на вкус. Э, в основном я получаю проекты и без вот этих повторений, но если хотите, то обязательно записывайте их. Э, потому что это можно очень круто разобрать, очень круто... Э, склеить вместе с основным вокалом чтобы это звучало интересно также вот вспомнил э, по поводу пунктов когда вы записываете с пресетом вы если будете записывать то делайте так чтобы пресеты не влияли на ваш вокал то есть допустим если я открутила автотюн в 0, записал и понял то что мне как бы все понравилось, как звучит, да, но я материал должен отправлять сухим звукорежиссеру, или там кому вы отправляете. Вы просто берете, выключаете его, и все. И материал остается сухим, как было изначально. Если вы накрутили что-то интересное, то без проблем. Просто открывайте плагины, скриншотите, показывайте, с... перекладывайте вместе к проекту скриншоты и всякое такое. Вот. Но я думаю, дальше вы разберетесь. В принципе, я дал вам базу, от которой уже можно отталкиваться и начинать записывать свои треки. Если вам этот ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать комментарии, они очень продвигают мои ролики наверх и я становлюсь популярным. Вот. Также напоминаю то, что в ноябре месяце у меня скидка на сведения с 500 до 300 рублей. Все ссылочки в описании. С вами был Феликс, всем удачи, всем пока.